Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржует наемному работнику эксплуататор, угнетатель и враг. Войсковая часть 3733 отказалась от иска к мэрии Новосибирска из-за новостройки на улице аэропорта 1-1. Заседание арбитражного суда состоялось днем 17 сентября. Сообщение о прекращении производства по делу опубликовано на сайте электронного правосудия. Росгвардия подала суд в конце июля. Силовики требовали отменить выданное мэрии застройщику, компании «Верастрой», разрешение навод дома в эксплуатацию из-за нарушений высотности. Причины решения отказаться от этого исковой в Росгвардии не объяснили пресс-службе отказались комментировать дело. Дольщики не на шутку встревожились. Если бы дело приняло скверный оборот для мэрии, то как минимум владельцам квартир не позволили бы в них проживать и регистрировать собственность, а как максимум здание могли бы и снести. Буржуи дали взятку власти, построили высотку, нарушая все нормы, а страдать должны простые дольщики. Октябрьский районный суд Самары вынес приговор директору компании, которая поставляла технический кислород в больнице Самарской области. Мужчину признали виновным в обращении фальшивых медицинских средств. Об этом сообщили в прокуратуре Октябрьского района. Следователи установили, что с 2017 по 2018 год мужчина еще с двумя сообщниками заключил договор с больницами Самарской области на поставку медицинского жидкого кислорода. Они доставили кислород 8 медучреждений на общую сумму 1 миллион 500 тысяч рублей. Этот кислород не был зарегистрирован в госреесте медицинских изделий и является техническим. А в больницах, не зная об этом, закупали фальсифицированные изделия, считая его медицинским кислородом, объясняли в Следственном комитете России по Самарской области. Когда речь заходит о прибыли, капиталист с легкостью поступается со совестью. В этом сама суть буржуазного строя. Деньги не пахнут. Росздравнадзор сообщил о том, что в популярных таблетках от головной боли цитрамон-П выявлены нарушения при производстве, и они отзываются из аптек. В таблетках цитрамона-П вместо ацетилсалициловой кислоты обнаружили салициловую. Ацетилсалициловая кислота – аспирин. Салициловая кислота – антисептическое средство для наружного применения. Наиболее востребована в дерматологии. Для приема внутрь не предназначена. Подмешать антисептик в таблетке от головной боли – легко. Если это выгодно, то буржуи и мышьяк подмешают. Лишь дайте гарантии, что их не раскроют. Уровень бедности в России резко вырос во втором квартале 2020 года, сообщил в пятницу Росстат. На конец июня за чертой прожиточного минимума оказались 19,9 миллиона человек, или 13,5% населения. Практически каждый седьмой гражданин РФ имел доходы ниже условной планки которую Минтруд установил на уровне 12 392 рубля для трудоспособного населения, 9 422 рубля для пенсионеров и 11 423 рубля для детей. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, численность армии бедных выросла на 1,3 миллиона человек или 0,7% от населения. Массовое обнищание наемных работников есть не что иное, как закономерное следствие капиталистического строя, при котором ничтожное меньшинство эксплуатирует трудящиеся массы. Товарищ, единственный способ исправить нынешнее положение – установление диктатуры пролетариата. Вступай в борьбу за власть своего класса. Пиши на почту в описании.